Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Последние дни у меня были супер занятыми, поэтому просто не было времени снять даже небольшое видео, но зато я почти всегда на связи в своем телеграме, ссылка на который в описании под видео. Поэтому вчера я не успел рассказать тебе о важных новостях и речь совсем не о том, что некоторые криптовалютные биржи просто-напросто перестали работать. Досмотри да это видео до конца и ты все поймешь. Кстати, если видео покажется тебе интересным, не забудь поставить лайк. Давай наберем 3000 лайков, мне будет очень приятно. Большое спасибо за поддержку. Итак, начнем с того, что криптовалютная биржа OKEX не работала много часов подряд. Не работали ни выводы, ни вводы, ни даже само приложение криптовалютной биржи. Многие пользователи жаловались на это и говорили о том, что эти проблемы заставляют их терять деньги. Многие пользователи жаловались на это и что из-за этих проблем они теряют свои деньги. Но команда биржи при этом говорила, что все хорошо, а деньги пользователей в безопасности. Ну, не работала биржа, бывает. Мы в этом году видели уже множество криптовалютных бирж, включая даже Binance, которые замораживали выводы и вводы средств. Но нет, ребята, история Sokex – это совсем другая история. Совсем другая история с жирным шрифтом. Сейчас ты узнаешь почему. Сегодня же биржа объявила о том, что проблемы решены и все работает. Однако пользователи все еще жалуются. Депозиты еще не работают. TRC-20 еще не работает. И... История ордеров не работает, не показывает последние сделки. «Уже 19 декабря, а выводы так и не работают, вы лжете», — пишет Дмитрий. Так что же произошло? Вот как вчера представители биржи объяснили ситуацию. «В настоящее время существует ошибка подключения к нашему облачному провайдеру, которая влияет на взаимодействие пользователей с нашей биржей. Наша команда разработчиков решает эту проблему вместе с ними. Деньги в безопасности. Извините за неудобство. Речь идет о провайдере облачных услуг Alibaba Cloud. Практически все говорили только про OKEX вчера, но на самом деле проблема коснулась множества других криптовалютных компаний или бирж. Например, DigiFinex Global. Они опубликовали точно такое же сообщение, как и OKX вчера. Слово в слово, будто просто скопировали и вставили. Однако история с OKEX гораздо громче остальных, и именно поэтому основатель OK Group озвучил мнение, что авария OKX из-за Alibaba Cloud может стать крупнейшим скандалом в истории Alibaba Cloud. Интересно, почему он так сказал? Alibaba Group создал Alibaba Cloud. А создателем Alibaba Cloud был некий доктор Ван Цянь. Что интересного, мы можем узнать об этом человеке. На Форбсе мы находим информацию о том, что он является президентом компании BGI Genomics. BGI находится в супертесных отношениях с правительством Китая. Так, например, китайское государство активно в него инвестирует. А в 2018 году доктор Ван Зянь заявил, что некоторые компании, которыми управляет BGI, принадлежат китайскому правительству. И этот человек является создателем Alibaba Cloud. Скажите мне, что Alibaba Cloud не управляется китайским правительством. Если это еще недостаточно убедительно, давай быстро рассмотрим историю Alibaba Group, которая и создала Alibaba Cloud. Создателем Alibaba Group является человек, которого знают как Джек Ма. Китай так сильно на него давил, что он просто свалил в Японию. Как бы не объяснял Китай притеснение Джекама и Алибаба групп, но настоящая причина репрессии Китая против Алибаба и Джекома заключается только лишь в существовании платежного сервиса Alipay. Этот сервис впоследствии перерос в Ant Group, а Ant Group просто-напросто угрожает монетарному авторитету Китая, особенно учитывая приближение повсеместного распространения цифрового юаня. Вначале Китай пытался взять под контроль Ant Group, и это закончилось тем, что Джек Ма пропал из поля зрения общественности, а затем его пост и вовсе принял Дэниел Джан, который сразу же заявил, что Алибаба будет процветать только если полностью будет соблюдать правила, то есть подчиниться воле китайского правительства. Таким образом, хоть и не гласно, но Китай фактически стоит у руля Алибаба и Алибаба Клаута. Теперь вернемся ко вчерашним событиям. Несколько криптовалютных бирж, включая OKEX, моментально легли, как только им выключили облачный сервис Alibaba Cloud, который фактически управляется китайским правительством. Не выглядит ли это, как пробный эксперимент, если хотите тест китайскими властями по отключению и включению криптовалютных бирж? Даже если это не так, то это возможно. Ты просто подумай, Китай может отключать криптовалютные биржи, если захочет. Пиши в комментариях свое мнение. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео, ставь лайк, комментируй обязательно. Богатей, увидимся в новых видео, до скорого.